Видел во дворе стрекозу Дверь открыл И побежал босиком Кромыхнуло что-то словно в грозу Полетело все вокруг кувырком С пеплом падала моя стрекоза Оседал наш дом горой кирпича Мамы не было, а папа в слезах Что-то страшное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 Кто-то в хаке меня нес на руках Кто-то в белом меня резал и шил Я как мог старался, сдерживал плач Но когда вдруг труп наступившей тиши Неожиданно заплакала врач Понял я, уже не стану большим Никогда я не стану большим никогда, Я не стану большим. Белый голубь бил крылом, Помутневшее стекло, Он как будто звал меня собой.